Крайний матч на сегодня, дорогие друзья, пенсионеры Real Gangsters. Последний матч. Последний предпоследнего дня. Давайте вот так скажем. А, пенсионеры, эйфория, К-2-1337, сумасшедший и Жозефина против Real Gangsters. Это К-1, Санек, горячий масленок и Димон. Вот эти самые ребята, по сути, занимающие четвертое и пятое место в своей группе, можно сказать, сейчас играют за вылет из группы. Проигравшая между ними команда Турнир, скорее всего, покинет завтра Такая вот печальная информация Так, у нас произошла смена сторон Ножи выиграли пенсионеры И они же, собственно говоря, выбрали начать в атаке Ну, это стандартно для Даста Поэтому тут как бы вопросов у меня нету, да По-прежнему есть вопросы касаемо самого первого Тускана Где э, Cold Cuts взяли и выбрали не ту немножко сторону И, возможно, из-за этого не хватило чуть-чуть Uh, да, по сути, это решающая игра, как завтра будет uh, между Штыкмастер и, господи, как, они. и Taste Kills. Кто-то из них, собственно говоря, вылетает, кто-то проходит дальше. Но... но пенсионеры готовятся к штурму точки. А. И здесь уже начинается какая-то бакханалья, дорогие друзья. Три минуса от пенсионеров. Пенсы заходят. Кстати, очень неплохо. Бомбу устанавливать по длину. Вот здесь я бы, наверное, поспорил, что по длину ее ставить здесь никакого смысла нет. Завис, а вы видели, когда он в него стрелял? У него рот открывался. Нормалек. Овощ ФК, Сань, привет, как здоровье. Спасибочки, все более-менее неплохо. Ну, нога сегодня, правда, немного побаливает, а в остальном все... Масленку убивает Димон. Я же говорю, у Димона своя какая-то игра. Он сегодня как-то абстрагируется от своих коллег по команде и просто бегает где-то. Коллеги, вы, говорит, без меня Там как-нибудь справляетесь А я вот в пистолеточке сейв поймаю Ну, можно, конечно, сейвиться В пистолетке, никто не против, но хотя бы Нужны дефьюз-киты и армор, ну, чтобы было Что сейвить, потому что если был Просто куплен дигл на все деньги То зачем его сейвить Непонятно Пенсы вперед Поднять щиты за пенсов, да Игра за вылет с турнира, да, по сути, проигравшая команда скажет «бай-бай-бай». Займет 8-9. ой, девятое-десятое место этого турнира. К1 минус эйфория. Прогляд... Проглядели, да как проглядели, боже мой, у сумасшедшего патроны закончились. К2 убивает К1, ну это уж прям как бы дуэль такая, наверное, принципиальная, скорее всего. Ну а у пенсионеров один вылет, как вы помните, да. Ой, Санек, Санек, заторанил. Затаранил просто нахрен Жозефину 1-3-3-7 все-таки возвращается Но тут К2 остался в соло а, Бомба, кстати, где бомба? Я что-то вот этот момент Немножко прозевал Ага Все, подобрал Бомба лежала в респауне, интересно как Абдулох! Приветствую вас ну, кстати, интересно, по расстановке у игроков обороны Они почему-то все четко, жестко ушли со спота А Санек вообще самый дальний путь выбрал Для перебазирования, так сказать Ой Смотри как, а? Бам! Болбу прям! Ну, времени почти не остается Сейчас Санек уже с длины должен... А, то есть должен с длины заходить, но не будет Помпка has been planted К2 вырубает масленка И Санек отправляется на зигзаг Ой, К2 Беда для К2 Понятно Я бич Я не знаю, в общем, как это получилось Но К2 выигрывает ситуацию 1 в 2 Жесть Санек заторанил Жозефину Похоже на фразу из Трешового любовного романа <laughs> <coughs> Как дела? Дела замечательные, ребятушки. Дела замечательные, все супер, все шикарно, хорошо к 2 красавец, да, сыграно было хорошо. Ой, первая флешка, там следом вторая, там следом третья. Санек просто без глаз. Просто все, смотри. Уперся, бедолага. Димон, минус эйфория. Че как, где? Зигзаги. И Димон такой с калашом в тиммейта. Господи, есть. Это отдельный вид искусства. Димон, минус К 2 но... Как-то все Димона угомонили после этого. В общем, смотреть за Димоном. Это отдельный вид искусства. И отдельный вид мазохизма одновременно с этим. Горячий. Получает демейдж немножко. Но все-таки получает. Получает чуть-чуть там с настрелов, с прострелов. о ой в купол от Жозефины залетает. Ну, Масленок, к сожалению, с неиграбельным девайсом для подобной клатч-ситуации. Может, удастся свапнуть на что-нибудь нормальное. попадание в голову. А Жозефина пытается свалить, кстати, 1 на нож. На нож, на нож, на нож, на нож <с> Здорово Сегодня сколько уже сегодня киллов с ножей было за сегодняшний эфир Просто величайшее множество, дорогие друзья, величайшее Узбекский лан-турнир когда будет, не знаешь? О, не знаю Когда-то определенно будет Думаю, наверное, весной, может быть, что-то ребята и проведут А раньше навряд ли Какая next карта? Это сегодня... На сегодня это последняя карта. А, чё, в нижнюю... В нижнюю, простите. В яму забегает у нас Масленок. Опять же, находясь в full блайнде его там уничтожает К2. Следом Санька также уничтожает. В общем, аннигилирует, дескать, по всем фронтам. Гейм-овер приветствую. Два игрока уже вместе с Масленком Санька убили. К1. К1. Горячий. И Димон. Димон, кстати. Димон снова эйфорию убивает. <laughs> По-моему, для Димона есть только один соперник. Больше он вроде, принципиально никого не убивает. Смотри-ка один какой хитрый. Галил тиснул и бежать. Нет, передумал. Я, говорит, все-таки затащу. Ай, нет, не буду тащить. Ну, как -ка хочется, -ка да? <laughs> По, По хребту получил немножко сейчас пулю. 1-3-3-7 кстати, бежит выбивать галил. И сам лишается своего девайса Ну ладно, уж тут было очевидно, что К1 займет более выгодную позицию И разумеется, с этой позиции станет Скорее всего победителем Так и произошло 4-0 Начинается пятый раунд И что-то сегодня у реальных гангстеров Вообще не идет За три сегодняшних матча Они пока что, на данный момент Ну если учитывать, что это третий Выиграли всего один раунд Да и тот, по сути, по ошибке к один Хороший спрей. Два минуса. Санёк. Минус 1-3-3-7. Эйфория. Минус Санёк. Ну, эйфории надо убегать как можно дальше. Сейчас Димон прибежит и... У эйфории-то всего 7 хп. Жозефина. 57. Ну и, в общем, атака вышла на Б. Поняли, что это не очень такой себе как бы плохой вариант выходить на Б. И решили уйти. Кто? Куда? Зачем? Димон. Димон шифтит в зигзаге. Ну, в принципе, правильно, потому что информации по зигзагу как таковой нет Там может быть кто угодно, грубо говоря а Вот сейчас у Димона произошел визуальный контакт Он включил аж фонарик с перепуга а, Эйфория уходит на длину Ну, на длине эйфорию сейчас точно похоронят как бы, К моему величайшему сожалению и к сожалению для эйфории Потому что там есть ФАМАС, который, скорее всего, хоть одной пулей-то да попадет, это точно, да? Вот вам, пожалуйста, выпадает бомба, что самое просто неприятное. Жозефину тоже убивают, и 4-1. Два раунда э, взято за командой Рил Генгстерс за три матча. Он был же К2. Так К2 есть К2, вот. У пенсионеров сейчас К2. Все правильно. Александр, ты будешь играть все серии Borderlands? Да, разумеется, конечно Ну как все? Не все Пресиквел я не буду проходить, у меня его не заказывали И, И еще одна какая-то игра есть по борде Ну две, по факту И я их тоже не буду проходить Их тоже никто не заказывает Жозефина вминает просто в стенку товарища с никнеймом К1 Эйфория минус Димон. Ответил. Смотри, ответил все-таки. А следом еще и горячего убил. Санек с Масленком остаются в паре. Но очень быстро Санек остается в соло. Забирает эйфорию. И один в четыре отправляется на Зигзаг. А Зигзаг удачи или нет, непонятно. С Borderlands 2 на ПСП играть будешь? На ПСП не было Borderlands 2. Так, стоп. И на ту клавиатуру нажал. 5-1, так, у меня запись не выключилась 5-1, ну блин, но, но долго играют, хочу заметить Сыграли 6 раундов за аж целых каких-то 10 минут Господин ведущий, а Володя за кого играет? Володя играет за команду заправка вообще Но он сказал, что скорее всего до конца турнира вообще больше не будет играть Кто-то сделал, нет, никто не сделал Ну если это порт то в порты одной игры на другую платформу не своевременную играть, разумеется, не планирую Потому что это неофициальный порт, значит, следовательно, забагованный Следовательно, куча тормозов в нем будет, следовательно, не неиграбель Поэтому я не играю в такие игры и вам не рекомендую 1-3-3-7 минус Димон. а тут дальше размены Если можно, конечно, назвать одностороннее убийство разменами Горячий 100 хп 1 в 4 почти почти почти то же самое, что мы уже видели что-то опять меня затроило <laughs> посмотрел на донатную цифру и затроило аж не, не ну чё горяченький один в четыре или остыл ну, с трудом но забрал Кса кстати самое главное ХП не потерял сто как было так и осталось Парашют нажимает. 81 хп и горячий уходит на сейв, дорогие друзья. Это 6-1. Собственно, вот о чем я и говорил. Я говорил, что этот матч будет довольно-таки, ну, длительный по времени. То есть горячий что-то вообще прям запутался, по-моему. Куда ему надо бежать и что ему надо делать? Ай, молодец. Ай, как же он бесподобно засейвился. Это странно, черт возьми, честно говоря. Это странно. Странный мув был от горячего. Вроде бы как, наверное, надо было просто уйти в нижнюю тэшку и сейвить. Ну, ладно, если в предыдущем раунде ему не понравилось, что он в этом раунде может сыграть с эмкой, теперь придется играть с Юспом. Масленок! Что это было, товарищ Масленок? В спину с не удается прожать эйфорию. Санек горячий и Димон. Горячий перекипел Ну, бывает, бывает, все, все же мы люди У нас такое может случиться Оп, горячий Димон по минусу Эйфория Димона забирает, но горячий по-прежнему жив А тут, кстати, К2 на точку Б уже бежит бомбу ставить Смотри, авик отжал Горячий такой, быстрее, быстрее, быстрее Авик лежит, надо подбирать Ну, все, бомба установлена Ну, ретейк, кстати, с авиком-то Это и плюс, и минус Горячий как бы хорошую позицию держит. Ну, то есть он легко может убить соперника на косом, если эйфория решится все-таки выйти и чекнуть. Но я бы на месте эйфории, конечно, услышав выстрелы с АВП, просто не стал бы даже шевелиться. Ну вот вам минус АВП, а следом в т погибает Санек от рук того же самого К2. Все тот же самый К2, который тактично убежал на точку Б. 7-1. Завтра, напоминаю вам, дорогие друзья Трансляция начинается также в 18.00 По московскому времени И Также будет сыграно 4 игры Завтра последний день группового этапа На этом группа закончится И две команды покинут турнир А мы отправимся дальше смотреть с вами Сеточку плей-офф Смотреть, кто куда отправится Кто на кого выпадет И, собственно, там уже дальше с нижней сеткой Все это дело будет решаться 3 в 3, дорогие друзья! Ничего себе, К1 какое. А. Но это наглость или безумие, я не знаю, честно, как сказать Ты сидишь на точке, на которой огромное множество соперников сидит И просто в наглую пытаешься дефить бомбу Так не работает Санек, забегает в тешку, врубает 1-3-3-7 Ну, я только хотел сказать, что чуть больше 10 секунд до конца раунда И это уже означает поражение Но как бы не дали договорить так, что там? Кто у нас с кем сыграл? Сейчас скажу, товарищ, сейчас скажу, дай бог памяти, сейчас скажу. Там, в принципе, сложного ничего нет, чтобы я забыл, э, как кто с кем сыграл. Но вот я не очень помню счет э, cold, э, cold, cold Cuts против заправки. Не помню, там что то 16-12, что ли, или 16-11, как-то так, по-моему, было. А, Real Gangsters против пенсионеров. Вот сейчас мы смотрим. Real Gangsters против Mid. 16-1 выиграла команда МИД Рил Гэнгстерс против заправка 16-0 выиграла заправка Все очень просто Вот 16-12 все-таки сыграли а, Спрей! Спрей от 1-3-3-7 Санек а, загибается после этого спрея Горячий Правда, по-моему, остыл Надо, правда, ему ставить никнейм То ли остывший, то ли холодный Но что-то прям горячему не заходит не заходит Но что примечательно, дорогие друзья Вторая половина Это самое примечательное, мать его, что может быть в этой встрече, да Важно, важно, важно, важно Две бомбы Хм, Снегурочка, у вас очень большая задержка, мадам Вы куда-то, видимо, пропадали, да И просто я помню раунд, где было две бомбы Это момент, когда вылетел 1-3-3-7 это было вообще начало катки, и Снегурочка только сейчас это увидела. То есть у нее отставание где-то минут 10. Так что, в общем, сейчас, Снегурочка, я обращаюсь к вам. Время сейчас 21.14. Вот прямо сейчас, когда вы это слышите. Ну, по Москве. Вот. Проанализируйте, насколько времени вы отстаете. Димон! Один в 4. Ну, я так понимаю, клатчмен из э, Димона не получится. И навряд ли Димон у... улыбнется Удача засейвится Димон даже как бы и не пытался 10-1 Может она про фраги К2, Александр Не, она сказала две бомбы Две бомбы <св> Там был момент, когда вылетел 1337, у него была бомба, и он вылетел, его моделька зависла, и бомба выпала в респе. И К2, пробегая мимо этой бомбы, ее подобрал, но в барах уже было написано, что бомбу держит 1337, и тут же ее подбирает К2, и на какой-то промежуток времени было нарисовано две бомбы в барах. <св> Эй, Фурия! Минус Димон, Санек и Горячий. Горячий санек, если их объединить Если их объединить, то получусь я Оп, ха <с> ха Вот так вот, да Ну, санька убили Горячего, я сейчас так тоже понимаю, потушат В целом Пока, к сожалению, беспробудный И рил гангстерс сегодня меня, увы и ах Не сильно радует Но будет вторая половина, как я уже ранее сказал Где может быть рил гангстеры В атаке, ну, как-нибудь Хоть что-нибудь из себя изобразят Минус со снайперской винтовки. Здесь вообще, его, как вы видите, эйфория поджидал горячего с ножом. То есть, да, прям целенаправленно хотел его резать и кромсать на ремни. 11-1. Ну и не будем забывать, да, то, что проигравшая команда с вероятностью 99,9 э, покинет этот турнир. Проигравшая команда в этом матче. То есть вот у нас наконец-то есть, можно так сказать, матч на вылет. Бам! Минус со снайперской винтовки от К1 от горячего по 1-3-3-7. 4 в 3, но оборона все-таки пока что в преимуществе. Парадокс. Они, черт возьми, редко бывают в преимуществе, но это тот самый момент. Фаззум от К1. Я не знаю вообще, куда был направлен этот фаззум, но вот тут уже прицельная стрельба и минус эйфория. Пытается забрать Бобкерин. Здесь рассеивается дым. Минус от Жозефины. Да, господи, все никак эту бедную бомбу поставить не удается. Жозефина забирает Санька, горячий уже сюда же подтягивается. Забирает Жозефину? К 2 тикай, сила его и здесь уже ждут. <с -2> Чё вообще нахрен происходит? Боже мой, минус горячий. Один, один с масленком, но это слишком очевидно. Масленок должен прекрасно понимать, где находится К 2, <с -2>, <с -2> Просто, просто с прострела. 12-1. Господин ведущий, К1 и К2 это типа братья. Нет, это, наверное, я так думаю, просто К1 и К2. Ну, К2, это, я так понимаю, никнейм, навеянный персонажем фильма. Как он? Господи. 13 район. А вот К1, вообще без понятия, что это означает. Может, это Ки вообще. Киай. Кай. Короче, не знаю. Но это надо у них поинтересоваться. Ну, может быть, есть в чате кто-нибудь, кто знает? Было бы прикольно, если бы вы нам рассказали. Эйфория. Бабам Минус Димон. Санёк. 56 рус. Пенсионеры без пенсионеров это совсем не то. Почему? Они все преклонного возраста. Ну, конечно, не пенсионного, но преклонного. Ну что, Саня? 57 хп. Господи, я не знаю, что забавнее. То, что эйфория промахнулся. Или то, что Саня как-то очень странно сейчас двигался. Такое ощущение, что он мышку отпустил в этот момент. 13-1. К1 это которые бои. А, это бои такие, да? Всей душой и сердцем болею за реальных. За реальный камбэк у гангстеров, пишет Кессон. Ну, Кессон, посмотрим. Чем черт не шутит, все-таки. Авось, да случится. Вряд ли можно так сливаться. Гейм-овер, вы бы посмотрели все предыдущие матчи, вы бы понимали. Там и 16-0 было, и 16-1 было. И, в общем, у ребят сегодня не сильно-то уж игра заладилась. Последний раунд первой половины горячий масленок и Димон. Димон, который ест горячие маслята. Вот, кстати, Димона уже нет. А горячие маслята все еще остались. БАМ! Минус от эйфории. Да, да. Господин Фристак, я согласен Дело в том, что меня обманул чат Мне сказали, что в Real Gangsters играют реальные э, Прям жесткие ребята из э, фасткаповских э, всяких вот команд Оказалось, что совсем нет Горячий, ну почти засейвился на последнем раунде Первой половины Походу дело без наушников играет Видимо не слышал, что того Того гляди бомба взорвет ну, итоговый счет плачевненький, конечно, для реальных гангстеров, мягко говоря. Но сильная сторона теперь за ними. Можно понадеяться на камбэк. Вот, видите, инсайдерская информация. Команда гангстеров — это сборная солянка. Все желающие игроки сервера без команды были добавлены в эту команду. То есть, понимаете, да? А, собирали ребята между собой команды. Собрали, собрали, собрали, собрали. собрали да, вот, получилась команда, да? Там, грубо говоря, из пяти человек. А шестой... А шестого к себе брать не захотели. И его вот сюда откинули, короче. То есть, играя сам по себе. Есть ли команды, которые еще не сыграли? Нет. Матчи всех команд мы уже так или иначе видели. Записи есть на канале. Ну смотри, реальные гангстеры зашли на точку, поставили бомбу. Камбэк. Изрел. Маслен. 1-3-3-7. 1. -3 -3 3-3-7, сумасшедший, минус К1. Ну, 3-3, кстати. Но диффуза есть только у эйфории. Если он погибнет очень далеко, то будет... Ой, Димон! Вот это воткнул! Кстати, он воткнул эйфории, что самое важное, да? То есть диффуза потерялись из-за этого. Ну, тут все, как бы уже времени нет. Кстати, мне это напомнило. Вот сейчас, как сумасшедший бежал с ножом за соперником. Мне это напомнило ситуацию, когда вы играете с ботами... И бомба начинает усиленно тикать, они убирают оружие и бегут с ножами. Вот, собственно, сумасшедший сейчас сыграл как бот. Как без наушников общаться с командой? Нелогично. Нелогично, а может он и не общается с командой типа, ты вот никогда не играл, что ли, господин Фристак, в КС без наушников? Я играл, вырубал звук, просто включал э, музыку на компе и бегал просто по фану вообще. Как... Сумасшедший есть. Ой, дорогие друзья, камбэк у нас здесь. Короче, вы чё, блин, не видите, что уже практически выиграли реальные гангстеры? Они уже два минуса сделали, то есть это уже почти третий раунд взяли. Очень долго придется, конечно, идти к победе Но я думаю, реальные гангстеры готовы этот путь преодолеть Превозмочь А может и не готовы, конечно Тут, тут скорее смогут ли пенсионеры на первом девайсном раунде себя зарекомендовать Как команда, которая победит Или не смогут Но девайсов, кстати, нет Справедливости ради, и это правильное решение Нужно сделать еще один экономический Хотя к 2 закупил э, Гранаты, диффуза Не удивлюсь, если там даже... Нет, там дигл Это есть гуд Уай, сумасшедший! А вы говорили бот А бот так смог бы? А я вот сомневаюсь Ну что, два калаша По сути, выбил он только что со своих соперников Первый достался эйфории, второй сумасшедшему Ну и тут как бы уже даже и ретейк В численном перевесе будет И тут как, кстати, кстати Кстати, кстати, господи Как хорошо, что Кстати говоря, у К2 есть диффуз хиты Ну, К2 Только погибает разве что? Блин, ну вообще Как бы, что за фейл? Ну уж тогда Уж либо сейвить Кому нужны были эти э, перестрелки Никогда, типа, не видели, как 4 человека Уходят на сейф. Я вот видел Много раз 14-4 Вперед гангстеры, пишет Санта Александр удачного стрима Пока, геймовер, удачи. удачи Эти игры откуда? В Москве? Нет, эти игры сейчас проходят э, В интернете Ребята, каждый играет из своего дома это не Ланту. Сумасшедший, ну, конечно, спрейдаун получился Максимально из рук вон плохой Но один кил вроде бы как сделал К2 сделал второй кил, Ну и, конечно, с сумасшедшим мы, так сказать, простились Из-за всего этого К2 И эйфория 15-4, дорогие друзья Реальные гангстеры подергались Но немножечко не зашло Но, увы, гангста ошибутся сейчас Да, вот прямо и ошиблись Прям сходу Плохо, что ошиблись, на самом деле Но ну, давайте смотреть, все-таки, может быть Все-таки А может и не может Так, флешечка вылетела А, маспарапет Оги, о боги, эйфория эйфория. Как так-то? Ни одного минуса от эйфории Это что, вообще не серьезно Несерьезный подход Димон забрал эйфорию, как всегда Больше некому просто было убить эйфорию Хорошая хаешка в зигзаг, туда бы, кстати, еще одну И было бы вообще-вообще сочно Сумасшедший Ну, я такой плохой стрельбы с ФАМАСа Давненечко не видел, честно скажу Чтобы вот ни разу ни в кого Ну, попасть, попал во всех, но никого не убил, короче Вот Смотрите, снегурочка досмотрела до того самого момента с 10-минутной задержкой и пишет, не нормально все говорит. Не говорит, все нормально. Ну чё, Димон? Эх, Димон. Димон! Не смог, к сожалению... Ну, я не скажу, что Димон виноват в поражении команды реальных гангстеров. Но Димон не смог сдержать ретейк своих соперников. И таким образом Real Gangster становится командой, которая, ну, скорее всего, покинет турнир. Да, у них осталась еще одна игра в запасе. Они завтра ее сыграют с командой Cold Cuts. Но очень важно понимать, что с вероятностью процентов 90 они ее проиграют. И в таком случае пенсионеры, так как у них есть одна победа, а у РГ ни одной, пройдут дальше, а РГ будут вынуждены покинуть этот турнир. Но так это или нет, мы узнаем с вами только завтра.